Всем доброго времени суток, с вами Катамхали. Желый танк 10 уровня, 60 ТП Левандовского. карта Рудники, игрок Т-383. Да, как-то на центр не особо тут союзников поехало, так же, как и на левый фланг, зато посмотрите на миникарту, на горке, сразу засела, ну... Учитывая, ну, стандарт Б, ладно, не на горке, но все равно находится с той же стороны. Четыре ПТшки и две СТшки. Блин, шесть, шесть машин. Мне кажется, это перебор. Базы в игре как будто нет, никто туда не поехал, да, но остается надеяться, что противники тоже так же поступили. Потому что я не раз попадал в ситуации, когда вот, вот в таком режиме. Команда бросает фланг, на котором находится база, и просто проигрываешь захватом базы. Вот, честно, не раз попадал. 705-й поехал наверх, ну придется за это ему жестоко поплатиться. Подрыв боеукладки, сразу почти 2000 урона за выстрел. Давненько я такого не видел. Жестоко, конечно, П покарал здесь 60 ТП 705-го. Даже об обидно как-то. Ну ладно, была девятка. Счет 2-1. Идет третья минута боя. Маус здесь как-то, да, не танкуется у Мауса. Больше плейны прочности потерял. Здесь была возможность пробить. Торчал, да, там край вот этой. Щеки маусы, в которую можно пробить, причем даже базовыми снарядами залетает. Чтобы танковать на маусе, блин, надо все делать, да, под углами, там, ромбиком, башню стараться в момент выстрела доворачивать. Иначе эти щеки впитывают. Вот, пожалуйста. Ну, здесь еще и золотым снарядом. Там вообще, если попал, то сто пудов пробил. Я тоже все вкачал Мауса, вроде да пытаешься там танковать, иногда чуть не туда довернул, пил пиво и и все. Мишень большая, щеки толстые. Вот, пожалуйста, второй выстрел в ту же самую щеку. Маус не стал подставлять другую, да, как в Библии у нас написано. Получил по одной щеке, подставил другую, ну Маус оба удара впитал в одну щеку. ТП поехал наверх, здесь Ну, повезло, конечно Бронебойка от бабахи Борт могло быть очень больно Да, на тысячу с лишним 140-й, ну что делать То только убегать Замешкался, разворачивался Но здесь помогает ему арта И все равно не успевает 140-й убежать Уже третий уничтоженный противник Пока что только 60 ТП из команды Кого-то уничтожил На да, счет 4-3 и всех троих это 60 ТП Ой, здесь хорошая возможность Сверху пострелять На, 268 получает Счет равный 4-4 Вот 4-5 268-й уничтожает ВЗ-шку Неудачный выстрел, снаряд не попадает В цель Хорошо всего одна арта Но Представьте, вот на этой карте Вот так и три арты, прям чуть, да, выехал Где-то прострелы, сразу к тебе летит Столько говна И прям Из себя это выводит причем да так жестко прилетает без пробития там фугасами Ну, тяжелый там конечно пробить это Ну блин когда на 500 единиц те фугасом это мягко говоря неприятно счет прям сыпется команда счет уже 4-8, двое противников стоят на захвате там фош уже поехал, да, скажешь, что... Ну, стрелять не в кого, никто не, не высовывается, да. Пора покидать свой бугор. Вот так по одному, да, вон еще стерва поехала тоже вперед. Ну, не зря Фош ехал, уничтожает он одного из захватчиков. У 60ТП здесь опять хорошая возможность пострелять. Т110Е3. Мягкую филейную часть, там, наверное, и фугасом можно пробить у Т110Е3, да. В задней части корме брони нет. Еще одно пробитие. Ну и что ж, на один выстрел осталось. Т-110. И он продолжает там что-то крутиться. Даже не подумал о том, что надо отступать. У него было время, да, уехать назад куда-то. Но ну, он, он и тут вперед, да? Ну ничего. Надо немного подождать, ну он, он откатывается. Все-таки третья плюшка получать не хочется ему. Теперь так и будет там, за камушком прятаться. МАК 60 тп здесь едут гости. Про Проджетта. Что, Проджетта на гусле стоит? Что стоишь такой грустный? Что-то долго он стоит. Ну да, на гусле видно было. Сейчас подчинился, он начал отъезжать. Ну, чемодан, но такой не страшный, да, всего-то каких-то 119 единиц урона, это можно внимания не обращать. Ну, хотя, да, так, один прилетел, два снаряда прилетело, три прилетело, это уже почти 400. Будет даже вот так по 100 с небольшим, если выковыривать. Проджета тут увидел, да, Чарфутур, скажет, что его легко пробить. Теперь барабан разряжен, да, ушел на долгую перезарядку. И, и, и следом ушел сразу в ангар. Так, счет уже 9-12. Кстати, по прочности команда почти вровень, да, учитывая, что стволов у них больше на 4 штуки. На 3, точнее, извиняюсь. Но зато все шотные, практически, для 60 ТП. Но вот стандарт Б был не шотный ну, хотя тут как бы повезло, мне кажется, там могло пройти и так, что и шотный оказался. <звы> ну что ж так неаккуратно, Леопард, что он вообще тут делал? Он 60 ТП ждал, не пойму, с другой стороны, что ли, да, что он будет объезжать вот это вот. Разваленные эти. Как-то странно, да? Он, в принципе, Леопард быстрый. 60 ТП не успел бы туда заехать. Просто-напросто он его на берегатке тут поймал. Не получается. Не получается попасть в стандарта. Замыкался, все. Ушел из засвета. Там сейчас. Только хотел сказать, стерви придется не сладко. Смотрю на мини-карту, Видно, к ней приближалась Бабаха. И Пук, и стервы нет. Но тут же 60 ТП уничтожает еще одного противника. Уже 6 Счет 12-13. На, да, ну у противника есть еще одна Бабаха. Что-то арта вообще расслабилась. Всего на 69 присылает. Не знаю, может там со стоковым орудием, что маленький такой урон. Ну, время пока еще есть, целых две минуты до захвата. Пош, я думаю, высовываться там не будет, проявлять какую-то активность. Чисто засел, будет сидеть, ждать. Все, придется делать 60 ТП. Не видно тут ни 704-го, ни арты. Ну, мне кажется, пора спускаться вниз. Если так будет продолжаться, то это слив. Бабаха там за домами спряталась. Ситуация, можно сказать, накаляется Фош, Фош не выдержал, поехал ну. Бабах с полным запасом прочности Ну ладно, засветил Сразу почти половину снимает здесь 60 ТП Есть возможность еще один раз выстрелить Че, Бабаха не понял, откуда прилетел, что ли? Есть еще одно пробитие Все, Бабаха шотная 704-й тоже вроде шотный. Да. Что делает 704-й? Да. Молодец. Где чемодан? Чемодана не видать. Да, при определенном стечении обстоятельств 60 ТП может оказаться шотным для Бабахи. Да, если, к примеру, он бронебойкой пробьет. Сколько у него там средняя, 1150. Но Бабаха может и хэшем пробить, а там урон еще больше. Карте не успеть. Почему кто там пишет? Карте не успеть. Еще время 3,5 минуты. Как не успеть? Карта маленькая том-то и плюс, да, вот таких маленьких карт, как раз для тяжелых танков. Ну, самое сложное это разобраться с бабахой. Вот она. Стоит. Стрелял хэшем, в итоге всего 350 единиц урона. Теперь переждать, отсветиться и спокойно уже ехать разбираться с артой. Прочности достаточно, чтобы не переживать. Да, что там он бац, прилетел на 49 единиц. Вообще. Смех сквозь слезы. Главное, чтобы он теперь не убежал никуда. Две минуты до конца. Чуть-чуть ускорим. -то вдруг этот артуч. Спрятался там день за домом, сидит, поджидает. Но ну, сейчас еще на соточку огрызнется. И хороший в ангар. О, не, посерьёзнее, да? На 256 в этот раз прилетело, но этого все равно мало. еще достаточно прочности. У 60 ТП этот бой заканчивается красивой победой. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.